Ю-ю-ю, пацанчики, с вами Мародер 120 Гигабайт, и это третий выпуск к битве с подписчиками, которые проходят на моем канале в Дискорде. Да, ссылочка на него в описании. Если хотите участвовать, обязательно ступайте, А мы начинаем! Погнали! Две недели прошло с момента последнего видео. Вы снова кидали мемов э, в наш специальный канал на нашем дискорд-сервере, где я смотрю на ваши мемы, реагирую на них, а потом вы же в комментариях выбираете самый лучший мем, который получает от меня игру в Steam или какой-то другой подарок, как случилось, вот, например, э, с нынешним победителем. Это у нас оказался Игорь, который сделал вот этот мем. Будильник мне такой не говорит. Я не знаю, что у вас за будильник. Я за будильник заплатил кучу денег. Вот он, мой будильник. Он со мной так не разговаривает. Я так со мной разговаривал, на. Если вы все еще не понимаете, что такое битва с подписчиками, обязательно посмотрите два предыдущих видео, ссылочка на плейлист в описании. Игорь у нас живет в Украине. Соответственно, подарить игру я ему не могу, не сможет ее активировать, да, из-за ограничений по региону. Но я могу подарить ему карточку Стима, которая конвертируется в валюту, и он сможет что-то себе на эти деньги купить. Давайте на 300 рублей, потому что 750 рублей у меня нету, простить, пожалуйста, нету денег. У меня нету денег сейчас. Игорь, держи! «Ты победил! Ни в чем себе не отказывай!» Мара Дёрус 120 ГБ В таринок! В этот раз, как вы видите, видео выходит побыстрее. Я надеюсь, что мы вообще выведем этот формат на еженедельный, но для этого нужна очень сильно ваша активность. Пожалуйста, вступайте к нам в Дискорд-сервер, кидайте туда мемчики. Желательно, чтобы вы их сделали своими руками, потому что такими мемасики попадают 100% в видос. И, конечно же, ребята, постарайтесь кидать годняк, потому что очень много отсеивается всего, да? Напомню, что если мне что-то не понравилось, я честно реагирую, мне не нравится. Я говорю, что мне не нравится, поэтому никаких обидок на меня не надо держать И я человек честный Но я вас верю, я уверен, что вы заставите меня засмеяться и проиграть И э, вы сможете выбрать победителя в комментариях Погнали! Еще раз напоминаю, ребята, что надо голосовать Я посмотрел уже первые мемы, и я голосую против Таким образом вы помогаете мне понять, что мематик не очень хороший Думаю, этого хватит на всю зиму Ой, боже мой, за что? Когда устал от основной сюжетной линии, часто расслабляешься, выполняя побочные квесты. Бедные ребята, вот эти, которые сейчас а, в пандемию, в холод, очень востребованы. И я считаю, что им, конечно, нужно время, чтобы отдохнуть. Этого человека не осуждая, Уверен, что мои доставщики, которые я заказываю и они опаздывают, занимаются именно этим. Но, Яндекс, всегда жду промокод от тебя на скидочку. Раньше они там звонили. Ой, товарищ Артем, извините, пожалуйста, мы опоздали, это контроль качества, вот вам промокодик. А сейчас они хер на меня положили, понимаешь? Я запомнил, что рекламу хочешь у меня купить? Нет, нет. Нет. Кому нужна моя реклама вообще? Так, и досим. Пять минут назад ты выложил историю, что тебя просил парень. Какой кошмар, господи! Какой сексуальный отчим, я бы такого себе хотел. Теперь у нас аляу, главное по сексистскому юмору, в этом выпуске. Я правильно понимаю, да? На один тот самый парень, который постоянно дышит в микрофон. У меня без афонии. для меня это жиза. Всегда, когда кто-нибудь из моих друзей играет, ну обязательно найдется кто-то, который просто... Когда я вырасту и стану известным популярным стримером, я обязательно создам фонд для помощи людей с мизофонией, у которых очень чувствительный слух. Когда у тебя люто горит от игры, но она тебе нравится, ох, это такая жизнь. Вот это я играю в Dark Souls. Обожаю Dark Souls, господи. Кто-то не ори, я на колонках смотрю. Артем, тебе что, не нравится, как я ору? Все еще не нравится, как я ору? Ладно, тогда извини. Не стесняйся играть на самой слабой сложности. Дум сделан, чтобы ты чувствовал себя неудержимым. Это ложь. Это для гомиков, которые любят вставлять в рот. Не соседи там еще не пишут, ничего. Даже не знаю, везучки или нет. А меня ново волнует, как на заднем плане, который идет по своим делам. Ха-ха-ха! Я сначала думал, что за отстойный мем, а еще один отстойный мем, а оказывается шкаф идет по своим делам. Это очень мило и хорошо. Этот шкаф идет в Икею, знакомиться с подружкой. Что блядь? А я звук. Ну какой хороший, он, милый. Чего, чего бояться? Почему музыка такая страшная? этот козел придет к тебе ночью и засунет свои рога тебе в анус. Коуп! Идем смотреть! Главное условие для женского оргазма это. <сínt> <сínt> как гитарист, я заявляю, что это не единственный способ, есть еще один. если бы Тёма снимался в рекламе Икея? Просто. пойдем мячик попросим. Да. В а, кого? Мам, скинь мяч! Пожалуйста! Мам. Поэтому вам я всем скинь советую. Ну, Икейский поставь. стол для ленивых жердяев, ребята. Да, у меня такой есть, мам. потому что я ленивый жердяй. И мне все равно. Поставил скинь и употребляешь. Аккуратненько Мама. над столом. А потом Мама. просто... А если природа вернет нам все, что мы выбрасывали? Пусть птит на всех. Без остатка. Икеа. Слушай, ну, сложно, сложно, но за старание респектую жестко. Сначала мне показалось, что это типа ролик, если бы Артём был мамой чьей-то, да? Пойдем Детишки, мяч, значит, гуляют. Да. Попрошу Мам, маму скинуть. Мам, скинь, пожалуйста, мяч. Артём, мама, это я, я, да? К*** просто положил и записывает видосы. ...бесполезные совершенно на YouTube, когда никто не смотрит. знакомством с родителями хочу предупредить, что моя мама очень любит все эти кухонные споры о Советском Союзе, а отец терпеть не может фэнтези. И без га этих тем, и все пройдет отлично, договорились? Конечно, дорогая, не волнуйся. Три спустя. Как то боролись против раскулачивания. Блин, это сахерня. Это хобит, который боролся против раскулачивания. Судя по одежде ничего черта не вышло. Артемка, лайки, которые он ждет. К сожалению, не знаю подтексты данного мема. Лучше бы там был тортик вместо этого черного парня. Не подумать, что я расист. Нет, нет, нет. Ну просто тортик, как бы, я бы ждал больше. Ты можешь пить Жигули в Жигули. Пока Жигули висет Жигули. Жигули. В город Жигули по реке Жигули. Жигули. Артемка после 300 лайков. Эрофак, давно этого не было, ребята. Давно этого не было. Это вообще Артемка после, хотел сказать, 15 тысяч подписчиков, но я же маску сниму. Но мне кажется, что если я начну заниматься спортом, то к моменту, когда мы наберем 15 тысяч подписчиков, я буду выглядеть именно так. Так, а это что за тикток? Теперь еще тикток смотрим, ребята. Еще мы теперь тиктоки смотрим. Не ругайте них... Вы... Они ничего не сделали. Да, это же мысли волка. Мысли лисы, я не знаю, что это такое. Нет, это мысли волка. Это мысли волки, я не знаю, что это бабка делает. Мысли волка. Хайп. Мародер 120 гигабайт. Это неправда, я от него не прячусь. Это скорее наоборот. Мародер 120 гигабайт. Хайп. Моя самоделка первой в жизни еще на телефоне, поэтому кривая на пыф, надеюсь, и поймут. Ну дай посмотрим. Игра очень-очень инди. Но, вроде как, довольно интересно, судя по трейлеру, можно много что там делать. Я буду есть сырое яйцо. а сырое яйцо. Я буду есть, как СМР-стримерша. Я не понял. Пожалуйста, ребята, если кто-то понял, объясните, я вас умоляю, в комментариях глупому стримеру, что это было. Я уже получу еще угодно видео на Ютубе. Моя еда. А вот эта жизнь, кстати говоря, жесточайшая. А еще у меня кошмарные проблемы с тем, чтобы выбрать фильм на вечер. Я иногда фильм на вечер выбираю дольше, чем этот фильм идет. Понимаете? Это я один такой долбанутый? Или у вас тоже есть такие проблемы? Напишите, пожалуйста, тоже в комментах, умоляю вас. Это разводный комменты жесткий. Когда с пацанами приехал в ИКей посмотреть на новый диван. Никогда в жизни с пацанами не ездил в Икей смотреть на новый диван. Но почему-то это смешно. Почему мне кидают мемы с дилдаками? Радио и не поэтому, не надо мне, пожалуйста. Это не дилдак. Если вы посмотрите внимательно, это не секс-игрушка никакая, понимаешь? Что там у вас в голове? Вы испорчены, что ли? Это открывашка, которая играет роль деревянного бана для тех, кто ведет себя плохо. Ясно? Это не дилдак. Не надо грязь. За какой же класс мне поиграть? Воин или вор? А это что? Нищий. Акцепт. Не про то, что был бы из Dark Souls добавили женских персонажей. Там есть женские персонажи? Там есть женские персонажи? Сейчас узнаем вместе. Там есть женские персонажи! Вот, вот, что мне рассказывайте, Все есть. Класс, нищий! Ну вот, пожалуйста, с чего вы вообще взяли, что там нету женских персонажей? Хотя я сам забыл, если уж быть честным. Дорогой, что случилось? Нехороший он приснился. И что там? Приснилось, что биткоин сильно упал, и а майнить больше не выгодно. Это не смешно, но майнори все равно п***ы. Запомни, никаких правил нет. Если ты хочешь принимать душ-пива-пивку с нагицами, ты можешь принимать душ пипивай пивку с нагицами. Этим я займусь после записи видео. Подъем. Подъем. Блин. Вставай. Вставай, говорю, блядь. Просыпайся. ставай. Доброе утро, морозиль. 20-25. Ты что, спишь, то рано еще? Давай, ставай, ставай. Лайк, поставь, пожалуйста. Поставь, пожалуйста. Код, чатик. Давай! А, Это если бы вы были моим соседом Я к вам вот так бы заходил и просил поставить лайк Это очень годно Игорь, опять, молодец Слушай, Горек, ты блядь, прям, я тебе даже еще раз И что, подарю подарок, ты вообще красавчик Так, еще один какой-то мем со мной От Никича, давайте посмотрим Опять на Вимио Сначала Сначала Надо снять Скорлупку Важную вещь. <смех> Бедный Шалтай. Прости, Шалтай. Прости меня, Шалтай. Красавчик не тоже очень неплохо. Лайк. Обычные наездники. Мы профессионалы своего дела. Артём. Еб**, я скачу, на**. Ах, ебать, а наездник, сука, жесткий просто. Так кто ж профессионал самый настоящий? Что, нет, что ли? алкоголь фу сигареты фу парень посмотри на мою эстетику готовы раз раз раз два три восхищайся эстетика ведь я данил степанов попробуй подойди бы брат... Это теперь модно в ТикТоке, мне не нужно теперь записывать э, треки какие-то с музыкой, я правильно понимаю, да? Хватит просто вот так вот ку**ово зачитывать без музона, а капелла, да? Алкоголь класс, сигареты кал, а если ты не пи**арас, лайк быстро въ**ал! Ой, блядь, это я называю лучший контент в мире! Это кал, блядь, боже, что вы заставляете меня делать? Ох, это лайфхак Вот молодец, красавчик Если мужчина хочет, чтобы ему сели на лицо Он добьется того, чтобы ему сели на лицо Спасите, блять, это неправда Это неправда, Миша меня любит Миша, ты меня любишь? Михаил, ты любишь меня? Скажи им, что ты меня любишь Смотри, я его не заставляю Миша, а ты любишь дядю Артема? Чего? Вопрос снят. Когда девочки какают, они не писают. Могу я такое же лицо сейчас сделать? Похож? Но на самом деле я правда был удивлен. Душевника, душевника, ничего не скажешь. Любой человек, который зашел посмотреть рекоменды в ТикТоке. Все, ребятки, на сегодня мемы закончились, но битва с подписчиками никогда не заканчивается. Поэтому приходите на наш дискорд сервер, идите в специальный канал, вставляйте нам свои мемы. Желательно, чтобы они были самодельными, потому что практически все самодельные мемы, ну кроме самых прямо отстойных. И я вставляю в видео. Большое спасибо всем, кто принимал участие, ребята. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы, конечно, еще не подписаны, поделиться видосом, показать его друзьям. Это поможет очень сильно развивать. Канал, который ни хуя не развивается. Так же, как и я. Понимаешь, я развиваюсь только вместе с каналом. Вы же не хотите, чтобы я совсем оттупел? Посмотрите обязательно, если видели предыдущие видосики. Ссылочка на плейлист будет в описании. Заходите к нам обязательно на стримы. И не забывайте в комментариях, пожалуйста, выбрать самый лучший мем этого выпуска. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йеу!